Здравствуйте, уважаемые коллеги! Добрый день, дамы и господа! Сегодня мы с вами встречаемся на нашей очередной встрече по теме магии вопросах и ответов. Вопросов от вас приходит очень много, чему я невероятно рада, поскольку если тема интересует, значит она нужна. Вам нужны магические знания, потому что очевидно, именно в них вы ищете ключи, ключи к ответом на свои вопросы. И не просто ответы, а именно универсальные системы распознавания, которые несколько больше, чем ответ. Ваш... Ваши вопросы, которые вы в основном публикуете на форуме, а также обсуждение к этим вопросам, чрезвычайно интересно, особо интересно читать ваши обсуждение, ваше размышления на те вопросы, которые вы задаете, гораздо более интересны, чем те готовые ответы, которые я вам даю. Почему важно обсуждать? Потому что мы с вами неоднократно уже упоминали и я надеюсь пришли к Общему пониманию, что универсального ответа на вопросы не существует. Ни на какой вопрос нет универсального ответа только так и никак иначе. Иначе, в противном случае мы бы с вами видели, что этот мир очень плоский, скучный и легко познаваемый. Жить в нем в таком мире было бы неинтересно. А мы с вами видим, что это не так. Но велика Потребность человека найти универсальный ответ на все его проблемы, на все вопросы, которые он задает себе и окружающему этому миру и творцам этого мира, если он в них верит, и программистам реальности, если он верит в них и оценивает мир именно с такой точки зрения, вопросов задается огромнейшее количество, но универсального, универсальный ответ все никак не находится. А, а потребность в этом есть, потому что с универсальным ответом живется очень просто. Он такой подходящий, он такой понятный, что снимает все остальные вопросы и самое главное снимает дальнейший поиск. И проблему дальнейшего поиска снимает тоже. Вот так работает религия, она дает универсальный как бы, как бы ответ на вопросы, которые ей задаются, тем самым снимая необходимость в поиске. В магии все иначе. Магия не дает универсального ответа. Она может распространить этот ответ через иллюстрацию тех или иных явлений, традиций, знаний, исторического опыта, но никогда не зафиксирует решение в каком-то единственно возможном алгоритме. Алгоритмов множество. Но потребность человека, пока он учится, искать константы, она его с одной стороны и подогревает, но с другой стороны очень сильно сбивает. Потому что, найдя какую-то определенную константу, человек редко когда задумывается, что эта константа а, принадлежит какой-то традиции. И если ты ее принимаешь как единственное возможное, то тоже принадлежишь какой-то традиции. Если ответов множество, и они каждый из них отражает определенную традицию, то тогда можно сказать, что у человека появляется больше свобода выбора, поскольку есть связь со множественными традициями, а значит, есть со множествен... связь со множественными знаниями. Но только тогда, когда какая-то традиция становится более значима, более высока, более ну, начинает как бы преобладать над всеми остальными, то тогда и ответ, который она дает, автоматически начинает преобладать над всеми остальными. А вот здесь уже начинается искажение. И это искажение так или иначе, рано или поздно обязательно приведет к тому явлению, которое вы хорошо знаете как фанатизм. Неважно, какой это будет фанатизм, житейский, бытовой научный, религиозный, эзотерический, какой угодно. Но если есть фиксация на определенной традиции, до фанатизма рукой подать. Ну Вот в качестве иллюстрации давайте мы с вами обсудим вопрос, который вызвал вашу живейшую дискуссию. В свое время он у нас уже звучал, а именно связь длины волос и магических способностей. Вот такая вот а, с одной стороны смешная, а с другой стороны не очень смешная а, потребность найти некую константу. О чем говорит вообще сама постановка этого вопроса? Прежде всего о том, что хочется найти короткий путь наименьшего сопротивления сделать то, что, в общем-то, на то, что способен каждый человек без особого труда отрастить себе волосы. Ну, какая проблема, если они у тебя растут, в принципе, то не проблема вообще никак. И если бы такая связь действительно была и она была универсальная, то Достижение желаемого в плане магического мастерства, магического таланта, может быть, магического дара приблизилось бы к тому, кто использует этот алгоритм. Но почему-то это не так. А как было бы просто надеть платьишко, и сразу все пошло, да? отрастить длинные волосы тоже хорошо, или в мантии там ходить, да? или что-то что делать определенное или не делать определенное. При этом при всем, что такой механизм кому-то может поспособствовать в достижении результата, а кому-то нет. И Вот это, конечно, самое обидное, когда вроде бы некие традиции рассказывают нам, делай так и будет то-то, а по факту получается, что ничего не получается. А если получается, то не у всех. И что характерно, по тому самому закону подлости, обязательно не у тебя все получится. Да? То есть вот у соседа получится, а у тебя ни в коем случае. Вот такая вот паршивость. Что же делать? Как же разобраться? Где искать эти универсальные ключи? Ну, прежде всего, согласиться с тем, что универсальных ключей не существует. Есть индивидуально универсальные ключи. И то они становятся универсальными только для какого-то определенного уровня развития. Стоит тебе только подняться над самим собой, и старые ключи перестают действовать, нужно искать новые. Хорошо, если тебе помогут в этом вопросе, у тебя, например, там будет учитель, наставник. А если нет? А если нет? Но даже если он у тебя будет, а вдруг так окажется, что вы с ним вот по уровням развития не совпадаете. Он тебе про Фому, а ты ему про Ерема. Он тебе про свои ключи показывает, а они у тебя не просто не работают, а в принципе не ложатся в теоретическую мировоззрение и подложку. Что же делать? Поэтому нам с вами, коллеги, приходится смириться с тем, что все приходится искать, ну, как правило, с самого начала и переход на каждую новую ступень это поиск с нуля. Тему длины волос и магических способностей я возьму как иллюстрацию, чтобы, чтобы показать вам, насколько неверным будет для каждого из вас опираться на подобные алгоритмы в поиске самого себя. Это точно так же, как рассчитывать только на свой собственный гороскоп, например. У кого-то сработает, у кого-то нет. Даже у каждого конкретного человека сегодня работает, завтра не работает. А от чего это зависит? Да от совпадения с реальностью. У тебя есть определенный энергоинформационный статус. Для того, чтобы этот гороскоп в смысле предсказания сработало, реальность должна с тобой совпасть. То есть она должна отразить тебя а, так, как это написано например, в том же самом гороскопе, то есть выдать тебе определенный поток и пакет а, Событий, которые предполагаются на таком совпадении, тебя и реальности. А если не предполагается, а если совпадение не произошло, то, соответственно, да, гороскоп не верен. Еще одна наша тема. На форуме всегда ли верен гороскоп, который точно так же вызывает у вас живейшую дискуссию. Ровно как и астрологические предпосылки в развитии магических способностей. Это из той же темы. Что касается волос, длинные волос, уже обсуждали мы с вами эту тему и тем не менее все равно вопросы возникают, возникают, возникают. Эти вопросы всегда начинаются со слов, а что если? А если вот так? А если у меня? А если у него? И уже упомянули мы с вами, коллеги, в обсуждении этой темы, что разные традиции описывают наличие длинных или коротких или полностью отсутствующих волос как эффект наличия или отсутствия магических способностей. Причем разные традиции описывают это совершенно по-разному. Например, египетские жрецы имели такое правило, сбривать каждый волос со своего тела. Вот абсолютно каждый. Ничего не должно оставаться нигде, вплоть до бровей и выщипывания ресниц, то есть ни единого волоска. А тогда как языческая традиция, например, славянская да, или там, та же кельтская, она подразумевала, что волос должен быть непременно длинный. И ни в коем случае это не а, могло нарушаться, особенно теми, кто Практиковал или находился на видовской друидической линии развития самого себя. Мы можем, конечно, вывести общую теорию, например, связь волос с некими родовыми силами. И, в принципе, эта теория, если мы ее разложим, например, вот на две, на две э, крайности, да, египтяне, египетские жрецы, которые не признавали волосяного покрова на своем теле, и, напротив, славянские, которые только его холили и лилили как факт э, принадлежности к некому сакральному и сокровенному знанию. А, например, вот связь с родом в египетском пантеоне, она не подразумевалась, она вообще там не прослеживалась как существенный фактор принадлежности к чему-то сакральному, к чему-то высшему. Египетская традиция говорила, что земля Египта ⁇ это тело фараона. То есть есть фараон, у него есть тело, все, что живет в... На этой земле оно живет внутри тела фараона. О каком роде идет речь? Здесь можно так упомянуть только лишь одну линию, связь народа и фараона. Фараон потомок богов, да, у него есть право на какую-то линию крови, а у всех остальных прочих такого права нет. Конечно, можно с другой стороны посмотреть. Египет место жаркое, волосяной покров лишний сбриваешь вроде бы как и легче, вполне вероятно, что такая чисто биологическая потребность была впоследствии описана исключительно сакральными формулами, но это не совсем так. Это простое объяснение. Это как раз тот самый путь наименьшего сопротивления, по которому очень хочется пойти, поскольку другого пути уже больше не наметится, да? быстро приведет к определенному результату. Верный это будет результат, неверный, но тебе придется от него отталкиваться для того, чтобы строить свои дальнейшие умозаключения. Но вот египетские жрецы они считали несколько иначе. Освобождаясь от волосяного покрова, они тем самым освобождались от любых предпосылок иметь какую-либо связь иную. Да? Потому что волосы, в общем во всех традициях они подразумевают какую-либо связь а с предками ли, или не с предками, например, там, с темными силами, с демонами и так далее. Но вот египетские жрецы считали, что кроме как с Богом никакой другой у них связи быть не могло, поскольку они элементы посредничества выполняют. Освобождаясь от этого лосяного покрова, они освобождались от любого влияния: от энергетического, информационного или может, от паразитов местных, которые там ползают в больших количествах. И то, и другое, и третье может быть как одинаково верно, так одинаково неверно по отдельности, но все вместе очень даже. Традиция иметь длинный волос в языческой, в северной языческой культуре, в славянской культуре, тоже описывалась как определенная связь с родом. И для кого-то из вас, вполне вероятно, это именно так и будет. При условии, что ваша включенность в эту традицию больше, чем включенность в какую-либо другую традицию. Если вы абсолютно синхроничны со своими богами и с традицией, которая порождается описанием их жизнедеятельности, то, скорее всего, алгоритмы, которые они использовали для взаимосвязи себя и мира, себя и людей, себя и реальности, будут в полной мере распространяться на вас и будут вполне себе рабочие. Но что делать и как понимать, если вдруг возникает такая ситуация, что... Через такой простой прием, как длина волос, ничего не сделать. То есть не налаживается связь ни с богами, ни с предками. Более того, коллеги описывают на форуме также ситуации, когда просто волосы отказываются расти, вот дошли до определенной длины и больше не хотят. Да, вот пока растут там, не знаю, до лопаток, все хорошо. А как потом, значит, вот уже не растут, уже, уже все плохо. И волос больной, и сам как-то хворать начинаешь, и магические практики шли неплохо, а потом вдруг резко перестали. Есть у моих коллег, которые изучают этот вопрос более, более пристально, чем я, на эту тему объяснения. Я вам сейчас его изложу. Ну вот. Насколько оно верно, я не смогу, не смогу вам гарантировать, поскольку не собирала статистику, не собирала я исследований, выборки, никакой я не делала на эту тему, что называется, да, опираясь лишь только на мнение тех, кто делал. Вот они говорят о том, что чем длиннее волос, тем длиннее связь с родовыми корнями. Но корни родовые у каждого человека, коллеги, мы с вами знаем, это отлично, они э, неоднородные, у нас же не все праведники и герои да, в роду есть и негодяи, подлецы, и убийцы. В общем, все было, все бывало. И люди разные, и мы разные, и, и ситуации разные, и карма рода тоже разная. И вот они говорят, что э, если волос доходит до определенной длины, которая соответствует глубине погружения в больную линию рода, то волосы это непременно покажут сразу. И возможно невозможность, прошу прощения за тавтологию, невозможность отрастить волосы желаемой длины как раз и связаны с тем, что Происходит некое наложение, некое воспоминание собственной природы о том, что связь, которая сейчас подступается через вот такую, такой эзотерический элемент, принесет больше вреда, чем пользы. И волос показывает это как бы в первую очередь. То есть вот туда глубже не надо. Вот таким простым способом отращивания волос вот глубже не надо. Может быть, сначала нужно сделать какие-то другие шаги для расчетки своего родового канала, для осознания проблем, которые а, сформировали а, линию рода определенную. И о том, что память родовая коротка, потому что просто дальше она не заходит, именно потому, по той простой причине, что здесь есть некое родовое препятствие, которое сам род же и перекрывает, а человек как бы вот этим вот сакральным актом, отращивание волос пытается этот э, барьер преодолеть. Да? Пусть невольно, поскольку волосы отращиваются, как правило, человеком неосознанно. Но, тем не менее, так оно и есть. И а, качество волос, и то, как они отрастают, и то, как это проявляется а, определенная длина волос в реальной жизни, в реальных событиях, в реальном состоянии здоровья, возможно, это покажет. Повторю, это не моя точка зрения, это точка зрения коллег, которые работают в славянской традиции в большей степени, чем я, и изучали этот вопрос более серьезно, чем я. У вас есть возможность это проверить, подтвердить или опровергнуть на своей точке зрения или на примерах родных, близких, знакомых и большого количества людей, которые вы имеете возможность наблюдать. Которые вы имеете возможность наблюдать. Таким образом, возвращаясь от иллюстрации в плане волос к общему пониманию ключей. Все очень индивидуально. И в основном это зависит от того, какой традиции вы принадлежите. Это можно определить только методом пропа и ошибок. Например, мужчина может определить, да, отрастает борода, работа... Магическая идет одним способом, сбриваю другим способом. Это личный опыт, но ни в коем случае его нельзя переносить как универсальный. Нельзя свой личный опыт переносить на всю окружающую среду и говорить, должно быть так. Это, господа, чистая психология. Так работает наука под названием психология. А в магии каждый алгоритм очень индивидуален. Традиция, если вы знаете, с какой традицией вы работаете, знаете, с какими богами вы работаете, может вам подсказать через внешний облик ваших богов, через то, как они обращались, например, с теми же своими волосами. Да, что из этого получалось, какие эффекты положительные, отрицательные в плане той задачи, которая перед вами стоит в плане магии, или в плане здоровья, например, или в плане денег, или в плане деторождения. То есть всегда под задачу. Каждый алгоритм нужен для своего. И, возможно, кто-то из вас увидит связь, например, что короткий волос помогает, например, стать здоровым, да, но совершенно отбивает сновидение. Вот нет никаких снов, да, как подстригусь, все, потом два месяца снов не вижу. То есть нет возможности выхода связи через этот элемент, через этот инструмент связи с астральными проекциями. Или напротив. Подстригусь, магическая работа идет, как вот всю жизнь этим вопросом занимался. Но хвори разбирают просто вот от начала до конца. Можем увидеть эту связь? Можем. Можем перенести ее как универсальный алгоритм на всю традицию? Да ни, в коем случае. да ни в коем случае. Но именно это наблюдение за своими собственными вот такими маленькими эффектами, при условии, что вы будете помнить, что они индивидуальные эффекты, помогут вам приблизиться к пониманию, кто же ваш бог. Потому что, скорее всего, что-то подобное отражено и в его истории. Не конкретно про волосы сейчас говорим, а просто эффекты внешнего проявления в ваших поступках, ваших решений, ваших действий. Наблюдая за собой, можно очень много чего рассказать о той силе, с которой ты связан. И вот это, наверное, самое главное в наших исследованиях. Понимание, что нет никаких универсальных ключей. За универсальными ключами это в религию, это вот у каббалистов очень много такого понимания, потому что в их парадигме традиции все должны быть одинаковыми по образу и подобию Божию. Но в магической парадигме нет, потому что магия это совокупность сознание богов всех. И если какой-то элемент выпадает из, этого, из этой совокупности, то и магии распадаются, магии уже нет. А когда все одинаковые, так все одинаковые. И мир одинаковый, и мы одинаковые. И правила у нас одинаковые, и жизнь одинаковая. По-моему, это не так. И по-моему, так быть не должно. И я полагаю, коллеги, вы со мной, наверное, согласны. Поэтому изучая вопросы связей, помните, что эти связи могут быть, а могут не быть. Они могут иметь отношение к вам, могут и не иметь. Найдете совпадение? Хорошо. Не найдете? Вообще не беда. То есть, если коллега по форуму пишет вам, что у него вот такая вот связь обнаружена, а у его бабушки вот такая вот связь обнаружена, а у его, в его роду было вот такие правила и такие эффекты, вы ни в коем случае не должны забывать, что вы не он. И он вам сейчас описывает алгоритм какой-то определенной традиции, и даже не всей, а только лишь маленькой его части, которая выражена конкретно в его сознании, конкретно в его роде, конкретно в его семье, которая к вам вообще-то не имеет никакого отношения. Вы можете лишь сопоставить и из этого сделать единственный вывод, вы относитесь к этой традиции, к этому роду или нет, через вот эти вот элементы. Но это должно заставить вас быть внимательнее к самому себе, потому что если вы хорошо будете знать самого себя, вы будете хорошо знать свою Магия, а значит в большей степени понимать своего бога и в большей степени его чувствовать. Если ваша связь с вашим богом будет такая же сильная, как ваше желание найти свой магический дар, то раскроется перед вами гораздо больше, чем есть сейчас. А в частности, те алгоритмы связи и распознавания элементов этого мира, которые сейчас вам даже и в глаза не бросаются, и в голову не приходят. И вы даже не подозреваете, что такие связи есть. Но чем больше будет контактов с силой по аналогии, тем больше и в большей степени и в большем объеме этих аналогий будет в вашей жизни и перед вашими глазами раскрываться как очевидность абсолютная. Еще будете удивляться, как же этого можно было не видеть и не понимать раньше. Общение на форуме, коллеги, это огромнейший кладезь информации, которую вы можете воспринять с невероятной пользой для себя, в особенности, если не будете искать то, что вас зеркалит. То есть если это не про меня, значит, я этого не буду запоминать, я не буду обращать на это внимание. Неверно, коллеги, с неверно. То, что имеет отношение не к вам, это не значит, что э, описание явления, не требует изучения и анализа. Вам будет очень полезно видеть, как поиск и мысль ваших коллег помогают им прийти к определенному результату или не прийти к нему. И вот эта мысль, линия мысли, Самое важное, самое нужное, что есть в изучении любого явления. Все имеет право на существование. И если у вас не так, как у соседа, это не значит, что сосед неверный или вы неправильный. Это означает, что вы с ним живете по разным алгоритмам взаимодействия с реальностью. Позвольте соседу быть и жить по своим алгоритмам. И глядишь, в этот момент в вашем разуме, сознании жизни и всех прочих объемах бытия вдруг появится свободное местечко, для того, чтобы у вас появился свой собственный, незаимствованный из чужой традиции алгоритм. Я вам искренне этого желаю. До скорых встреч.